Здравствуйте, уважаемые партнеры компании Brain Abundance. Меня зовут Ася Стрельцова. Я раскрою вам сегодня взрывную тактику, как выйти на ежемесячный пассивный доход от 5000 долларов всего за два месяца. Я уверена, что эта тактика подойдет всем. Для этого не нужны знания компьютера или усиленная работа через интернет. И не секрет ни для кого, что все идеальное просто. Скажу сразу, что эту тактику придумала не я. Один из лидеров, который пришел в компанию точно так же, как и мы с вами, применил эту тактику на себе, и результат произошел все его ожидания. Сегодня и у нас с вами есть возможность воспользоваться ей и точно так же зарабатывать большие деньги. Прислушайтесь к тому, что я вам расскажу. Этот секрет вам больше никто не раскроет. Мы все понимаем, что наш доход напрямую зависит от того, насколько развита наша структура или сеть потребителей. То есть простыми словами, как много у нас партнеров. И, конечно же, мы всегда находимся в поисках сложных секретов, как добиваются высоких результатов успешные люди. Но главное не просто найти секрет, а еще и суметь открыть его. Вспомните, где вы ищете партнеров. Это ваши знакомые по работе или хобби, общим интересам. Это всемирная глобальная сеть и ее социальные сети. Это наши родные и друзья, с которыми у нас больше всего доверия и понимания. Так как же построить огромную сеть потребителей? За знанием известной формулы успеха пришла идея. Посмотрите. Из чего состоит бизнес-модель вашего пассивного заработка? Первое. Регистрация в системе от 93 долларов до 243. В зависимости от того, с какого пакета вы желаете начать свой бизнес. Чем больше пакет, тем он выгоднее. Второе. Отбор среди вашего окружения не менее двух человек, желающих зарабатывать от 5000 долларов. Почему от? Потому что уже через два месяца, следуя этой тактике, у вас и ваших партнеров будет пассивный доход 5100 долларов в месяц, который не перестанет расти. Третье. Ежемесячная активность 73 доллара. Это одна баночка продукта с прибыли. Именно из прибыли, потому что для подтверждения своей активности вам не нужно будет снова лезть в свой карман, так как компания исправно выплачивает вам деньги за ваши действия. Четвертое. Повторение этих же трех действий вашими партнерами, то есть регистрация, отбор среди их окружения не менее двух человек, желающих зарабатывать от 5 тысяч долларов, Нижемесячная активность – 73 доллара – это одна баночка продукта. Все очень просто. Запуск быстрого построения сети. Первое. Подбираем будущих партнеров. Второе. Строим виртуальную сеть. Третье. Переносим виртуальную сеть в реальную. Теперь обо всем по порядку. Скажите, у вас есть два знакомых человека, которые хотят улучшить свое финансовое положение и зарабатывать от 5 тысяч долларов в месяц? Думаю, что у каждого из нас есть такие люди, правда? Нас окружают тысячи людей, но нам не нужны эти тысячи, достаточно всего два человека, рядом с которыми вы чувствуете себя комфортно. Представьте что с вами человек, которому вы не доверяете, который вам не симпатичен, вы же просто не будете заинтересованы, чтобы он зарабатывал хорошо. И наоборот, если с вами человек, с которым у вас хорошие отношения, то вы будете рады, чтобы он тоже хорошо зарабатывал и с большим энтузиазмом поможете ему в этом. А он, в свою очередь, навсегда останется благодарным вам, что вы когда-то научили его зарабатывать деньги. Начало построения сети. Задача каждого партнера – запустить первоначальные уровни сети потребителей. Для этого запишите на листе бумаги первые два прямоугольника, имена и фамилии людей, кто желает хорошо зарабатывать. На выполнение действия дается одна неделя. Думаю, что вы справитесь гораздо быстрее, потому что у всех есть такие знакомые люди. Попросите людей, которые хотят хорошо зарабатывать, тоже за неделю найти таких же людей и записать их имя и фамилию, после чего вернуть вам. Запомните, мы пока никого не регистрируем и ничего не рассказываем. Представьте, что вам говорят, ну мне-то по секрету, я ничего никому не расскажу. И что вы при этом? По секрету другу или брату? Ну что в этом действительно такого? Дай-ка расскажу. Ну вы же не подумали о том, что если хотя бы на чуть-чуть приоткрыть секрет, вы навсегда потеряете возможность делать этого человека богатым, а значит и себя. Согласитесь, если вам сказали – там есть такая тема. За два месяца твой заработок станет в пять долларов. Ваш друг, а что, что за тема-то там? Да там надо пригласить все. Он больше ничего не услышит. Как бы вы интересно не пытались ему изложить и рассказать. У людей есть установленные стереотипы, которые им же самим и мешают быть богатыми, свободными людьми. Он уже услышал приглашать и потерял интерес. А когда вы ему ничегошеньки не рассказываете, то он будет ожидать и обрисовывать все картины, как он на эти пять тысяч долларов съездит за границу, отдохнет, ну и так далее. Почувствовали разницу? Думаю, да. Итак, следующие двое человек делают то же самое и так далее. Вы все это время контролируете через свою первую линию действия. Каждому за одну неделю. Ну что, посчитаем, что вы будете иметь с такой простой модели построения бизнеса. Первая неделя – вы записали двоих. Вторая неделя – эти двое записали двоих, умножайте на 2. Третья неделя – у нас уже 7 пар, а это 140 долларов и так далее. Восьмая неделя – 255 пар а это 5100 долларов пассивного дохода в месяц. Ну как вам? Теперь вам надо встретиться со своими двумя и показать им эту бизнес-модель, что после регистрации именно такие суммы они будут получать и никого искать уже не нужно. Вот она, готовая модель бизнеса. Они сделают то же самое, перенеся эту виртуальную модель в реальную то есть зарегистрировавшись в компании. Все останутся довольными, люди по-прежнему будут находить двоих и переносить виртуальную модель в реальную, и зарабатывая все больше и больше денег. Вот такой простой бизнес, и ничего придумывать уже не надо. Запустив этот бизнес один раз и поддерживая его, вы навсегда забудете о нехватке денег. Спасибо за внимание! Желаю всем больших заработков и исполнения мечты. С вами была Ася Стрельцова.